Осложнения при операции коронального смещения. Осложнения могут быть местными, такие как расхождение швов, рецидив, рецессия, обнажение пластического материала, твердой мозговой оболочки или свободного десневого эдепитализированного трансплантата, гематома, отек. Во всех случаях Коррекция местных осложнений не проводится. В случае расхождения швов мы ожидаем эпитализации и планируем какую-то повторную вмешательства, также при рецидиве рессии, при обнажении твердомозговой оболочки или свободного десневого трансплантата. Также никаких мероприятий не проводится, мы просто ожидаем полной эпитализации. гематомы и отек они проходят самостоятельно. Общее осложнение при операции коронального смещения. Это реактивность на твердую мозговую оболочку самое выраженное осложнение выражается оно отеком мягких тканей лица, ну в общем-то может иногда повыситься температура тела, больше никаких осложнений она не вызывает. В таким случаях это корректируется назначением десенсибилизирующих средств в случае либо измененного статуса, аллергостатуса пациента, или просто превентивно при применении твердомозговой оболочки назначается десенсибилизирующее средство. На основании данного клинического примера мы сейчас с вами рассмотрим протокол коронального смещения. Данный клинический пример будет содержать устранение рецессии в области двух зубов, зуб 1.3 и 1.2, методом коронального смещения. На данном слайде, на фотографии, вы видите, как измеряется толщина керамизированной прикрепленной десны в области зенита рецессии. Файлом размером номер 40 со стопером. На данном слайде показано, как измеряется глубина рецессии и другие показатели расстояния от режущего края до десны. На фотографии вы наблюдаете, как после измерения глубины рецессии данный показатель откладывается от вершины анатомического сосочка, там ставится точка, и это является началом хирургического сосочка. На данном слайде мы видим продолжение выполнения той же манипуляции, что и на предыдущем, мы измеряем глубину рецессии, зуба 1,2 для того, чтобы отложить ее на анатомическом сосочке и отметить вершину хирургического сосочка. На данном слайде вы наблюдаете дизайн разреза и начало формирования слизистой надкосничного и слисто расщепленного лоскута. Обратите внимание, что в данном клиническом примере хирургические сосочки сформированы прямоугольной формы, не такие как мы наблюдали с вами на рисунках, не такие вытянутые более напоминающие да? томические сосочек. это сделано в данном случае как показательная операция то с чего нужно начинать начинающим практиковать врачам, потому что данный вид, разрезанных хирургических сосочков, вот так вот смоделированных, таким образом прямоугольных, будет легче потом сопоставить и ушить, что самое главное, не разорвав этот тонкий сосочек. На данном слайде вы наблюдаете подготовленное ложе с расщепленными поверхностями в апроксимальных участках и скелетированная костная структура, опекальные рецессии, соответственно, слизисто надкостничной, слизистой расщепленной лоскуте, остались также опекальные зенитрецессии надкостницы и боковые участки аппроксимальные расщепленные. Анатомические сосочки деэпитализированы, создана расщепленная поверхность анатомических сосочков. На данной фотографии демонстрируется обработка поверхности корня. Итак, первично поверхность корня, контаминирована микроорганизмами, особенно при контакте до зоны рецессии с жидкостью полости рта. Зубы были предварительно обработаны ультразвуковым скейлером. Теперь вы видите демонстрацию нанесения геля ДТА 17% двухминутной экспозиции на поверхность корня. Далее гель смывается обильной струей воды, высушивается поверхность корня, далее поверхность корня аэрированная, обрабатывается специфической клетой, снимается весь импрегнированный слой бесклеточного дентина с поверхности корня, и далее обрабатывается полировочными паренетологическими уборами, для того, чтобы сгладить поверхность корня и подготовить ее к приему пластического материала слайд на нем мы наблюдаем обработанные поверхности корня они изменились в свете стали более гладкими обработка поверхности корня полировочными порами о которых мы уже говорили выше нивелирование неровности поверхности корня на снимке перфорированная твердая мозговая оболочка выкраенная по размеру заданному и уже специально подготовленная для внесения в операционное поле. Фиксированная лиофилизированная твердая мозговая оболочка простыми узловыми швами к анатомическим деэпитализированным межзубным сосочкам. Фиксация слистит косичного лоскута, сопоставление анатомических хирургических расщепленных сосочков двойным обвивным кисетным швом с двух сторон в области обоих зубов, ушивание вертикального разреза непрерывным обметочным швом, верхние швы супереостальные. Результат через 14 дней на этапе снятия швов. Вы можете наблюдать на данной фотографии увеличившийся объем мягких тканей, особенно в области зуба и 1,3 там, где должны были быть сопоставлены анатомически с хирургическим сосочком. Вот эта неровность, она напоминает о том, что сосочки были сопоставлены между собой. Это результат, который мы наблюдаем через полтора месяца, но того же клинического примера. Обратить ваше внимание хочу на то, что остался один шов, фиксирующий э, твердую мозговую оболочку, он почему-то по какому-то случайности не рассосался, но мы его доставать оттуда не стали. Вот ее результат через полтора месяца. Мы наблюдаем образование большого объема десневой массы, такое уже я бы ее назвала, в области зуба 1,3, и увеличение объема толщины картинизированной десны в области зуба 1,2, и также увеличение ширины прикрепленной десны. Зуб 1.3, 1.2 через 3,5 месяца после операции проведенной. Измерение показателей по с, таблице, по заполнению парадонтальной карты. Как видите, вот тот вот неровность бугорок, который имелся через 2-3 недели после операции, начал выравниваться. Рецессии нивелированы. Объем прикрепленной десны и ширина увеличились. Продолжение заполнения пародонтальной карты через 3 месяца после проведения операции и измерения объемов на зубе 1,2, Результат оперативного лечения рецессии десны в области зуба 1-3-1-2 через 6 месяцев. Обращаю ваше внимание на сохранившийся объем. И полное нивелирование неровностей десны, которые были эстетически как-то могли не нравиться после непосредственно операции. Состояние тканей через год в области операции зуба 13 2. Объем сохранен, ширина прикрепленной десны сохранена, рецессии нет. Наблюдение 18 месяцев после оперативного лечения рецессии десны в области зуба 1.3.1.2. Сохраняется объем, эстетический результат. Рецессии устранены, прикрепленная десна увеличена. Повторяющийся тот же результат, что и в предыдущем слайде, с измененным ракурсом. Результат Клинический сохраняется спустя 3 года после проведения оперативного лечения в области зубов 1,3 и 1,2. Объем десны в области зуба 1,3 и 1,2 спустя 3 года сохранен. Результат рецессии нивелированный, стабильный. Объем прикрепленной десны увеличен, в объеме стабильно не спадается, рецидива нету. Прикрепленная десна увеличена в размере. На данных фотографиях и на этом слайде представлена сравнительная характеристика состояния тканей перидонта до оперативного вмешательства и спустя 3,5 года. На результате вы наблюдаете полное устранение рецессий, увеличение объема прикрепленной десны, увеличение ширины прикрепленной десны, увеличение толщины тканей, ну, изменение биотипа в сторону его утолщения.